Так, далее значит ну, долдонить одно и то же не буду значит не забывайте вот ничего секретного нету абсолютно но абсолютное большинство почему-то не упоминают что для того чтобы нормально жить нормально функционировать нормально продвигаться нужно использовать то что я называю аксиомы это честность справедливость правда добро свет тепло вот, обыкновенные вещи с помощью их вот этих вот понятий вот этих вот терминов, разбирайте любую речь любого персонажа и определяйте, здраво он говорит или нет, она или он, реальный или тот, которого вы видите там только на экране. Вот опирайтесь на вот эти аксиомы, учитесь пользоваться, значительно легче станет все понимать в этом мире. Вроде бы элементарные вещи, но тем не менее их почему-то многие не используют. Все знают практически, но абсолютное большинство просто не использует. А это тот инструмент, которым нам надлежит уметь пользоваться. Итак, значит, двигаемся далее, двигаемся далее. Но, к сожалению, значит, вот этот весьма продвинутый ресурс, который я очень уважал, но я, безусловно, по-прежнему уважаю, вот, выкатил еще один ролик, хотя, собственно говоря, я уже предупреждал, что это чрезвычайно опасно. Вот я так и пишу, даже сейчас вот закину, вот таким вот образом. И сейчас мы это дело стартанем. Вот, тут, вот, к сожалению, очень продвинутый ресурс, у которого ряд роликов был, э, было таких, которые я считал просто восторг какой-то, вот, без ошибок абсолютно, разбор полетов, вот, очень интересно сделано, видеоряд есть, вот, но, к сожалению, к сожалению... Автор этого ресурса, я попытался, написал несколько строк, зашел на ресурс, что я чрезвычайно редко делаю, только когда становится особливо опасна какая-то тенденция. Я имею такую нескромность заходить на ресурс и пару слов размещать. Но, к сожалению, негативная реакция получилась, общение не получилось. И вот продолжение ролика, опять же, разбор работ... Так называемая Надежда Петровны Токаревой. И вот я озвучил, что это... Сейчас вот пишу, что это чрезвычайно опасно и враждебно. Так, сейчас я стартану и попробую немного акцентировать на этом внимание. А потом добавлю, в чем и какая, какие проблемы основные. Опять же, просьба и автору этого ресурса, если он будет смотреть. Вот, а я так понимаю, что абсолютное большинство вообще всех э, говорящих голов, сказителей искажателей, э, иска, э, исказительниц, вот, каким-то образом, то ли через энергоинформационное пространство э, подключаются и воспринимают поданную информацию, знания и или в прямом смысле слова э, просматривают. Но это мне без разницы абсолютно, мне никакую пальму первенства не нужно. Моя задача э, – здравые ориентиры расставить, и показать, куда правильно двигаться, как здраво, как нездраво. Вот. Это не в качестве показать, что особо умный. Вот. Это в качестве, чтобы мы все дружненько двигались именно в правильном направлении. Чем меньше ошибок, тем меньше будет всевозможных болячек, тем меньше будет жертв и прочего-прочего. В общем, я считаю, что человек – это существо разумное. Мы еще вдобавок социальные существа, то есть нам нужно взаимодействовать совместно. Вот. я не считаю никакую критику не здравой, если она аргументирована и правдива. Вот. Поэтому это в моем разумении только помощь, а если она будет восприниматься в штыки или негативно, ну это уже, к сожалению, проблема тому, кому это адресуется, помощь. Вот так же это озвучивается для тех, чтобы вы мои соратники, соратницы, союзники, или которые просто вообще случайно смотрят или будут записи смотреть, да, вот это именно, опять же, воспринимали только исключительно как для блага всего нашего сообщества. Вот такие пироги. Надеюсь, надеюсь все-таки... Абсолютно большинство понимает, что это не в качестве тупой какой-то критики, а именно для пользы нашего общего дела. Итак, значит, стартуем.